Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код Стива МакКоннелла». И сегодня продолжаем главу 31 «Форматирование и стиль». И продолжаем с подглавы, ну начинаем новую подглаву, 31.3 «Стили форматирования». Большинство вопросов форматирования касается размещения блоков. Группа операторов, располагающихся под, управле... под управляющими выражениями. Блок окружен скобками или ключевыми словами. Ну, фигурные скобки в C++ и Java, if, then, and if uh, Visual Basic, begin, end в Pascal, в Delphi, uh, if, then, end в Lua ну, и так далее. Для простоты в большей части этого обсуждения используется общее обозначение begin и end. Я предполагаю, что вы поймете, как это можно соотнести со скобками, скажем, в таких языках как C++ и Java, или аналогичными механизмами выделения блоков в других языках. Ниже описаны четыре основных стиля форматирования. Это явные блоки, эмуляция явных блоков, использование пар begin-end или скобок для обозначения границ блока и форматирование в конце строки. Итак, явные блоки. Так, секундочку, да, явные блоки. Э -э большинство споров по поводу форматирования возникает из-за несовершенства большинства популярных языков программирования. Хорошо спроектированный язык имеет явную структуру блоков, которая приводит к естественному стилю отступов. Так, в Visual Basic у каждой управляющей структуры есть свой терминатор, и вы не сможете его использовать без этого терминатора. Код разбивается на блоки естественным образом. Ну и вы видите сейчас на экране три Примера, да? Пример явного блока if, пример явного блока while и пример явного блока case. Управляющая структура на Visual Basic всегда состоит из начального выражения. В этих примерах это if-then, while и select-case и всегда содержит соответствующий оператор end. Отступы внутри такой структуры не подвергаются сомнению, а варианты выравнивания других ключевых слов частично ограничены. Ну и сейчас вы можете увидеть абстрактный пример стиля форматирования явного блока. В этом примере управляющая конструкция начинается оператором «А» и кончается оператором D. Выравнивание между этими двумя операторами обеспечивает визуальное единство конструкции. Дебаты по поводу форматирования управляющих структур частично возникают потому, что некоторые языки не требуют применения блоковых структур. Вы можете использовать оператор if Zen, за которым следует единственное выражение, а не формальный блок. Для создания блока вам приходится добавлять пару begin-end или открывающую и закрывающую скобки, вместо их автоматического получения с каждой управляющей структурой. Отделение begin и end от самой структуры, так как языки подобные C и C++ делают это со скобками, фигурными, открывающиеся и закрывающиеся, то это приводит к вопросу, а куда поместить эти begin и end? Поэтому меньше проблемы с отступами становятся проблемами только потому, что вам приходится компенсировать недостатки плохо спроектированных языковых структур. Способы такой компенсации описаны ниже. Эмуляция явных блоков. Хорошим подходом в языках, не имеющих явных блоков, будет рассмотрение ключевых слов begin и end, или символов э, ну, фигурных скобок, в виде расширений управляющих структур, с которыми они используются. Далее имеет смысл попробовать сэмулировать форматирование языка Visual Basic на вашем языке. Сейчас вы видите абстрактное представление визуальной структуры, которую вы пытаетесь эмулировать. При таком стиле управляющая конструкция открывает блок в операторе А и закрывает блок в операторе D или D. Это предполагает, что begin должен находиться в конце оператора А, а end должен быть оператором D. Говоря абстрактно, для эмуляции явных блоков вам нужно сделать что-то подобное. Что-то подобное. И вот вы это подобное видите на экране. Ну и вот а, несколько примеров а, эмуляции а, ну, блоков в таком стиле. Здесь вы видите примеры на языке C++, то есть пример эмуляции явного блока if, пример эмуляции явного блока while и пример эмуляции явного блока switch case. Этот стиль выравнивания вполне функционален. Он хорошо выглядит, его можно применять единообразно, а также его удобно сопровождать. Он соответствует основной теореме форматирования. В том плане, что помогает показать логическую структуру кода. Это вполне разумный вариант стиля. Такой стиль является стандартом и в Java, и широко распространен в языке C++. Использование par begin-end ну или скобок для обозначения границ блока. Альтернативой структуре явного блока может служить использование пар Begin-End в качестве границ блока. В дальнейшем обсуждении пары Begin-End применяются для общего обозначения операторов Begin-End, скобок и других эквивалентных языковых структур. Если вы берете за основу этот подход, то рассматриваете Begin и End как операторы, следующие за управляющей структурой а не как фрагменты, являющиеся ее частью. Графически это выглядит идеально. Так же, как и при эмуляции явного блока, ну, который вы видите сейчас на экране. То есть это абстрактный пример стиля форматирования явного блока. Но для того, чтобы в новом стиле begin и end трактовались как составные части, Структуры блока, а не управляющего выражения, надо поместить begin в начало блока, а не в конец управляющего выражения, а end в конец блока, а не в качестве терминатора управляющего выражения. Говоря абстрактно, вам нужно сделать нечто подобное этой структуре, которую вы сейчас видите. То есть это абстрактный пример использования begin и end в качестве э, границ блока. Ну и сейчас вы видите примеры применения begin и end в качестве границ блока э, для языка C++. То есть вы видите пример применения begin end в качестве границ блока if, Применение begin-end в качестве границ блока while и пример применения begin-end и end в качестве границ блока switch-case. Такой стиль форматирования, точнее такой стиль выравнивания, также вполне функционален и согласуется с основной теоремой форматирования. Единственное его ограничение в том, что его нельзя Применять буквально в операторах SwitchCase, в C++ и Java. Что показано вот э, в примере э, SwitchCase. Ключевое слово break служит заменой закрывающей скобки, а у открывающей скобки нет эквивалента. Форматирование в конце строки. Еще одна стратегия форматирования называется форматированием в конце строки и объединяет большую группу методик, в которых отступ в коде делается к середине или к концу строки. Отступы в конце строки служат для выравнивания блока относительно ключевого слова, с которого он начинается, выравнивание следующих параметров метода под первым параметром размещение вариантов в операторе Case и подобных случаев. Вот вы сейчас видите абстрактный пример форматирования в конце строки. В этом примере оператор А начинает управляющую конструкцию, а оператор D завершает. Операторы B, C и D выровнены под ключевым словом с которого начинается блок в операторе А. Одинаковые отступы B, C и D показывают, что эти операторы сгруппированы вместе. Ну вот вы видите менее, менее абстрактный пример кода, отформатированного в соответствии с этой стратегией. Это пример форматирования в конце строки в блоке while языка Visual Basic. В этом примере and помещен в конец строки, а не под соответствующим ключевым словом. Некоторые предпочитают располагать and под ключевым э, словом, но выбор между этими двумя вполне приемлемыми вариантами наименьшая из проблем этого стиля. Стиль форматирования в конце строки иногда работает вполне удовлетворительно. Вот вы видите пример, в котором этот стиль работает. Это редкий пример, в котором форматирование в конце строки выглядит привлекательно. И это пример для языка Visual Basic. В этом случае ключевые слова then, else и end, if выровнены. И код, следующий за ними, также выровнен. Визуальный эффект соответствует ясной логической структуре. Критически взглянув на приводимый, пример, э, приводимый ранее пример кейс оператора, вы, вероятно, сможете указать на недостаток данного стиля. По мере усложнения условного выражения, этот стиль начинает давать бесполезные или обманчивые подсказки. О логической структуре кода. В этом примере, который вы видите на экране, приведен пример ухудшения этого стиля при его применении в более сложном условном выражении. То есть, этот пример форматирования является неудачным решением. В чем причина причудливого форматирования выражений else в конце примера? Они последовательно выровнены под соответствующими ключевыми словами. Но вряд ли можно утверждать, что такие отступы проясняют логическую структуру. И если при, помощи, при, если при модификации кода изменится длина первой строки, такой стиль форматирования потребует изменения отступов во всех соответствующих выражениях. Так что возникает проблема сопровождения, который не существует для стилей явных блоков их эмуляции и использования пар begin-end для обозначения границ блоков. Вы можете решить, что эти примеры придуманы лишь в демонстрационных целях. Но такой стиль применяется очень упорно, несмотря на все его недостатки. Масса учебников и справочников по программированию рекомендует этот стиль. Самая первая увиденная мной книга, содержащая эту рекомендацию, была опубликована в середине 70-х годов. Последняя в 2003 году. Вообще форматирование в конце строки неаккуратно, его сложно применять единообразно и тяжело сопровождать. Далее я приведу другие примеры такого стиля. Какой стиль наилучший? При работе в Visual Basic используйте отступы для явных блоков, тем более, что в среде разработки Visual Basic затруднительно не поддерживаться этого стиля. В Java стандартной практикой является применение формата явных блоков. В C++ можно просто выбрать тот стиль, который вам больше нравится, или которому отдают предпочтение большинство разработчиков вашей команды. Как эмуляция явных блоков, так и обозначение границ с помощью Begin-End работает одинаково хорошо. Единственное исследование, сравнивавшее эти два стиля, не обнаружило статически значимых различий между ними с точки зрения понятности кода. Ни один из этих стилей не обеспечивает защиты от дурака. И оба э, время от времени требуют разумного и очевидного компромисса. Вы можете предпочесть тот или иной стиль по эстетическим причинам. В этой книге в примерах кода применяется стиль явных блоков. Так что вы можете увидеть массу иллюстра... иллюстраций этого стиля. Просто просмотрев листинги. Выбрав однажды стиль, вы получите наибольшую выгоду от хорошего форматирования, применяя его единообразно. Ну, а на сегодня все, коротенькое видео, потому что следующая подглава, 31.4, э, ну, довольно-таки насыщена э, примерами. И, и, и, и, и, короче, она не коротенькая, вот так вот я скажу. Поэтому, поэтому, поэтому, что говорится, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.